Привет всем, кто смотрит это видео. Сегодня я пишу картину маслом. Это будет портрет в таком вот стиле, даже абстракция, я бы сказала. И мне пришел заказ, где женщина переслала свою фотографию и фото картины, где взять как бы ее за основу. Фон я изначально накидала. Фон еще будет меняться, это однозначно. Буду работать как и кисточками, так и мастихином, естественно, и пальцами. После того, как фон высох, я карандашом нанесла эскиз. То есть видно очертания силуэта женщины, лицо в полуобороте в таком. Что она куда-то смотрит, оборачивается, смотрит зачарованно вдаль. То есть взгляд у нее устремлен куда-то вдаль. Что-то она там увидела, рассматривает. Теперь я хочу кисточкой и какой-то красочкой этот эскиз женщины, силуэт женщины закрепить. То есть контуры обвести и уже буду потихоньку добавлять цвета, краски в эту картину. То есть ожив... оживлять ее. Ну что ж, кисточки я буду использовать разные. Вот у меня целый набор тоненьких кисточек, средненьких, косая, такая, ну вот разных размеров. Буду, естественно, использовать разбавитель без запаха для красок масла. Тут я выдавила несколько видов цветов краски. Кисточками я пользуюсь синтетика. Они очень хорошо подходят как для масляной живописи, для портретов и для картин акрилом. Что ж, давайте приступим. Добавлю разбавитель. Разбавитель я выливаю в такую вот мысочку. это мысочка у меня, кстати, осталась еще от какого-то десерта. Очень удобная посудинка получилась у меня для моих творческих работ. Такая вспомогательные материалы. Вот. Сейчас разбавлю. Это у нас картина, она как бы, как абстракция у нас, и мы в ней не боимся добавлять разные цвета. Она у нас будет такая разноцветная. У нас платье. бросаю а потом уже будем доводить до ума Краска я уже тоже скизик нанесла. Контур обвела. Теперь можно вмешивать, добавлять разные цвета. Теперь я хочу заняться платьем. Я выдавила белый цвет, темно-синий, небесно-голубой, телесный и такой темно-телесный. Макаю кисть разбавитель для масел и поработаю немного с платьем беру телесный цвет с белым и буду прорисовывать там где у нас падает больше солнечный свет. Основная моя задача показать в этом видео, как переносить, как я переношу эскиз на холст. То есть сначала на холст я делаю эскиз карандашом, либо сама рисую. Как вариант есть такой, что если вам нужны четкие линии, четкие границы рисунка, то это можно сделать через копирку. То есть вы берете копирочную бумагу, кладете на холст, и распечатаны на листе бумаги свою картинку силуэт образ портрет кладете поверху и обводите четко линии там карандашом либо а, ручкой то есть наводите до да, чтобы вот через копирочную бумагу на ваш холст ваш эскиз перебился после вы уже берете краской обводите свой эскиз. В данном случае, как у меня, я обводила кисточкой эскиз силуэт дамы. Обводила я силуэт масляными красками и тонкой кисточкой. И сейчас я рисую, продолжаю рисовать тоже масляной краской. После того, как я обвела свой силуэт, все границы своего силуэта, я приступила к выделениям зоны. Я сначала выделила зоны, которые освещены солнцем, а затем я принимаюсь за зоны, где находятся больше в тени. А так как это абстракция, то цветовая гамма очень большая. Множество разных оттенков, цветов таких как синий, фиолетовый, голубой... Телесный, желтый, розовый. То есть разные их оттенки, основные цвета. Где-то делают теплее, где-то холоднее. То есть тут эм, большой такой полет просто цветов. И везде их нужно правильно положить. А, того, как эм, солнце где спадает, где освещение падает. И где что уходит в тень. Также на руках. Я буду рисовать их не только э, телесными красками, да, и где-то темными красками затемнять. Там будут участвовать все краски, вышеперечисленные. Но это все вы уже увидите в конце окончательную работу. В процессе создания данной картины я помогаю себе и рисую ее не только кисточкой, но и мастихином. Даже фон я подправлять буду тоже мастихином, где-то большие слои краски накладывать, где-то размазывать пальцем. То есть и пальцами, и кистями, и мастихином я буду помогать себе, чтобы, чтобы оживить эту картину и она имела завершенный вид. Сейчас вы можете пронаблюдать фрагмент процесса создания этой картины и посмотреть конечный результат. Также вы можете посмотреть и другие мои работы. И вообще то, что связано с творчеством, я стараюсь в этом развиваться. Вы можете на моем канале переходить, смотреть плейлисты и выбирать то, что вам нравится – комментировать, делать какие-то свои замечания либо предложения. Я на все реагирую адекватно, если это тоже какие-то адекватные комментарии. Так что пишите обязательно, мне будет очень тоже интересно. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. У меня еще очень много идей. Я думаю, что будет многим интересно посмотреть, что же буду я вытворять дальше. Ну и по традиции всем желаю крепкого здоровья, добра, тепла, любви, финансового и семейного благополучия. Пусть у вас всегда все будет хорошо. Ставьте цели и идите к ней. До новых встреч. Пока-пока. И приятного вам досмотра видео! В конце вы увидите результат данной работы. Пока-пока!